Значит, что касается инсайтов, я, собственно, для себя открыла внутренние коммуникации, именно придя работать в Сигму, потому что до этого мне казалось, что это только HR, и классика, как бы туда это должно относиться. С другой стороны, это как раз то поле, где HR и PR очень сильно пересекаются. И полагаю, что это такая ситуация, так сказать, как договоритесь: да? кто чувствует в себе силы, кто умеет кто готов этим заниматься, тот и делает. Вот. Коллеги-изучарь нам помогают различными аналитическими данными, когда нам надо, например, понять, где у нас сколько, какого народу. Вот. Но как бы драйвим эту историю мы. Второе, я подтвердила для себя популярную, наверное, точку зрения, что к сотрудникам нужно относиться как к клиентам, мы все клиенты бренда работодателя, и если относиться к сотрудникам как к клиентам, то многое упрощается, потому что ты как бы ставишь себя как работодателя в позицию ну, бренда, который должен удержать своих клиентов, то есть сотрудников, должен соответствовать их потребностям, в чем-то их предвосхищать, и получая от них обратную связь, становиться лучше. Да? То есть это такая циклическая история. Вот, то есть, поэтому мне кажется, что это очень правильный подход, и он позволяет расширить количество методик, которые мы применяем. Есть эффект, ну, я бы сказала, репутационный, собственно, он здесь на слайде указан. У нас не было оттока сотрудников после известных февральских событий прошлого года. И это связано не с тем, что мы там приковали их цепью за ногу к компьютеру, а то, что... Такое качество компании, как стабильность и предсказуемость развития является сейчас преимуществом достаточно серьезным. Вот. И то, что мы обеспечиваем такую систему коммуникации, при которой у нас людям не надо метаться и догадываться, что в компании происходит, а у них есть возможность это узнать из первых рук, из первых уст, от онлайн-коммуникации с руководством, от регулярно публикуемых новостей, от специально заводимых под ситуацию разделов, это людей успокаивает, это людей настраивает на рабочий лад и на понимание, что их не бросят. Вот. Почему мне был полезен курс? Ну, он позволил систематизировать накопленный опыт в пиаре, перенести его вот на внутренние коммуникации. А кроме того, я и на прошлом курсе, и слушая сейчас защиты, дополнительно убедилась, что мы многое делаем правильно. И за это всем большое спасибо.